1993 год. Братья Дарио и Майло Касали наиграли в первый дом уже не один десяток часов. И знаете что? Им стало скучно. Они изучили эту игру вдоль и поперек. Могли пройти каждый уровень на ультранасилии и ни разу не умереть. Как хорошо, что Джон Кармак был большим любителем модифицирования игр и спустя какое-то время после релиза Doom, он выложил в открытый доступ весь инструментарий и ресурсы, необходимые для создания пользовательских модификаций. Братья Касали по достоинству оценили весь его потенциал и принялись за создание своих собственных карт. Точнее сначала они начали усложнять уже имеющиеся уровни и создавать карты для дезматчей. Затем вышел второй Doom и тут понеслось. Лично я считаю, что модерская сцена Doom жива так долго не только за счет гибкости движка и инструментария, хотя это бесспорно один из очень жирных плюсов этой игры. Посмотрите хотя бы на Brutal Doom, Sonic на движке ID.TAC1 и другие безумные моды. Самой пожалуй главной причиной долголетия является тот идеальный баланс созданный id Software в Doom 2. Каждый противник способен дополнить способности другого, и вместе они образуют самые всевозможные комбинации, порождающие бесчисленное количество тактик боя. В общем, Doom 2 предоставила бесконечные возможности для творчества братьям Кассали. Они сделали довольно большое количество сложных и необычных уровней, а затем решили отправить несколько своих творений в офис id Software. И знаете, что произошло? American Magic был впечатлен результатом работы братьев и включил их уровни в TNT Evolution, а также предложил создать полноценный мегаватт для готовящегося к релизу Final Doom. И как понимаете, они принялись за работу. Насколько хорошо они справились? По окончанию разработки эксперимент Плутонию Дарья Касали пригласили в Valve, где он принял участие в создании всем известных Half-Life. Плутония была создана за 4 месяца. Дарио и Майло Касали создали по 16 карт для игры. В процессе работы они столкнулись с кое какими проблемами. Они привыкли делать большие уровни, наполненные огромным количеством врагов, но и Software поставила им определенные ограничения. По большей степени они были связаны с тем, чтобы Плутония могла работать без фризов на среднем компьютере тех лет, чтобы охватить всю аудиторию оригинальных Doom. И поэтому братьям Касали пришлось пересмотреть свой подход к геймдизайну. И скажу сразу, их подход оказался крайне удачным. Лично я считаю Плутонию лучшей частью Дум. После событий второй части прошло сколько-то лет. Земляне вернулись на родную планету и начали восстанавливать цивилизацию. Глобальные правительства решают разработать меры для отражения новых вторжений адских тварей. Для этого воссоздается корпорация UAC который начинает исследование и разработку квантового ускорителя. Привратники ада обращают свое внимание на эти работы и открывают портал прямо в исследовательском центре корпорации. Но квантовый ускоритель справляется со своей задачей и портал закрывается. И должен сказать, что у внеземной адской нечисти железная логика. Если ускоритель способен закрыть одни врата, давайте откроем сразу 7. Начинается массовое вторжение на землю. Ускоритель успевает закрыть шесть фрат, но седьмые остаются открытыми, и их охраняет демон превратник Исследовательский комплекс UAC захвачен. Чтобы избежать захвата квантового ускорителя легионами ада, правительство в срочном порядке вызывает всех морпехов. Необходимо срочно явиться на захваченную базу в Конго, и так получилось, что Думгай оказался ближе всех. В отличие от многих других частей Дум, Плутония стартует с места в карьер. Насколько резко? М скажем так, под Адам из четвертого эпизода прогулка по сказочному лесу с единорогами по сравнению с первой картой Плутонии и конга. Нас сразу забрасывают пулеметчиками и поверьте это всего лишь полбеды. Да, арчвайл на первом же уровне, которого мы к тому же не можем нормально достать, так что он будет снова и снова оживлять этого пулеметчика. Да, это все еще первый уровень, и он дает понять, что у нас ждет боль и страдания, но при всем при этом мы будем просить еще и еще. Как вам, например, ловушка с ревенантами? Однако, что хочу сразу подметить, карты в Плутонии довольно небольшого размера. То есть если взять типичный уровень из Дум-2, то на его площади можно будет поместить 3-4 типичных уровня из Плутонии. Хотя любой из этих уровней будет сложнее. Колодец душ продолжает знакомить нас с болью. Засада пулеметчиков в начале это вообще фигня. Здесь вот можно найти супер шотган. Малыш, эти 7 минут без тебя показались мне вечностью. Как же я соскучился. Несмотря на то, что нам предстоит пройти довольно сложные испытания с рычагами, которые будут открывать двери с рыцарями ада, баронами и пулеметчиками, самым запоминающимся из моментов уровней является Невидимый мост. Я потратил довольно много времени на это место, пока смог определить его точное местонахождение. Да, детка, геймдизайн 90-х. Невидимые мосты, огромные боссы и детская преступность. Сам мост, по словам братьев, это отсылка к Индиане Джонсу, и вроде как можно выстрелом в панель включить видимость столбов ограждения моста, но у меня это так и не получилось. Мало того, что я картавый, так еще и лузер. Лузер, лузер. Слово-то какое противное. Ацтек. Знаете, насколько жестоко плутония? Смерть в начале уровня от ямы с кислотой. Пиздец. Причем не совсем понятно по какому принципу здесь определяются опасные жидкости. Вот жидкость которая убивает, вот жидкость которая не убивает. Отличительной чертой дизайна Плутонии является постановка предметов первой необходимости в очевидном месте, которая идеально подходит для ловушки, как например здесь. Баронада, пулеметчики, Арчвайл, М -м, согласитесь, жестко. Но для Плутонии это фигня. Поверьте, она не включила еще свое обаяние даже на 60%. Даже маленький пятачок с Ревенантом и Арчвайлом это все еще фигня. -х -х -х -х -х -х, снова невидимый мозг, блядь. Клетка это уровень, который начинает нам бросать довольно серьезный вызов. Потому что начинаем мы его по сути в полном окружении. Ревенанты, демоны, пулеметчики, опасность со всех сторон. Это один из немногих уровней, на котором придется поблуждать в поисках ключей и пришать головоломку с порталами. А вы знаете, что я не особый любитель таких развлечений. Первый раз когда я это увидел, я чуть не обосрался. И да, это ловушка, которая сработает позже. Плутония любит нарушать привычные правила игры и выводить игрока из зоны комфорта. Все, что мы видели до этого, это была не Плутония. Да, это было сложно, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что нас будет ждать дальше. Итак, братья Касали привели в тонус наш анус и уже начали пенетрировать его в два ствола. Именно на карте Город Призрак мне начало казаться, что я ошибся дверью бара. Сразу в начале уровня нас ждут два барона ада и два ревенанта по бокам. Потом манкубусы и целый отряд пулеметчиков. О, бля, что ж так жестоко-то, а? Да, это, это два арчвайла за раз. Такого мы еще не видели. И причем сразу выше по лестнице нас ждут четыре барона и еще один арчвайл. А... Напомните мне, пожалуйста, стоп слово. Красный? Красный, да? Нет? Нет, желтый? А, вспомнил Флюки Генхайм, да? Да, флюхи Внести Флюги Думаете, это все? И, может быть, вы теперь думаете, что, что вот этого вот всего вот было достаточно? <сихот> Блядь, а, как же это охуенно. Да, это и есть Плутония, детка. Самые жестокие, самые садистские уровни из всех официальных карт для Дом. И этот уровень, это всего лишь начало всего того безумства, что приготовили нам синобиты Касали. Логова Барона, весь этот уровень представляет из себя одну огромную ловушку. Вот вроде бы только расслабишься после очередного боя, как на тебя нападают ревенанты. Разберешься с ними, нападут арахнотроны, потом бароны ада и в конце кибердемоны. Только вдумайтесь, у нас еще только шестой уровень, а мы повстречали арчивайлов больше, чем за весь Doom 2. И Кибердемон. На шестом уровне. Помните, я жаловался на кривой автоим в видео про Дум 2? Так вот, монстры от него тоже страдают. Вы насмехаетесь над падшей тушей стража. Вы вырвали ускоритель из когтистых лап ада. Вы чилите и осматриваете комнату. Блять. Должен быть хотя бы один рабочий прототип, но вы его не видите. Вы должны найти его, иначе вы впустую потратили силы. Продолжайте двигаться, продолжайте сражаться, продолжайте убивать. И да, постарайтесь не сдохнуть. Знаете, я заметил, что не все уровни Плутонии стопроцентно оригинальны. Лично я нашел два уровня, являющиеся усложненными вариациями уровней из Дум-2. Например уровень когтиха по своей концепции похож на убийственно простой уровень, только намного намного сложнее. Это первый уровень на котором я реально встрял. И не подумайте, манкубасы меня не пугают. Меня пугает то что после них. А вот уровень убийца как мне кажется очень похож на уровень круг смерти из дум 2, но опять таки намного сложнее. Хотя после всего того что мне предстояло пережить перед ним. Он показался мне не таким уж сложным. Даже около финальная толпа монстров особо не вызвала у меня проблем. Да и выход с уровня, ну просто капец какой простой. Но это я немного забежал вперед, а пока уровень царства. Знаете, я понимаю, почему многие люди так сильно любят эксперимент Плутония. Во-первых, это просто потрясающий экшен. Серьезно, стрельба почти никогда не прекращается. Уровни компактные, что и исключает всяческие блуждания, кроме одного ебаного уровня. А во-вторых, эта игра капец как сильно выпрямляет руки. Плутония научила играть в дум не одно поколение геймеров. Да, конечно, пользователи создали огромное количество вадов и мегавадов, которые намного сложнее Плутонии. Но именно она стала той самой, той первой, что произвела дефлорацию молодого неокрепшего организма. Она поджигала пуканы в те времена, когда еще и выражение такого не существовало. Мне очень нравится концовка этого уровня. В отличие от предыдущего, она задирает планку сложности до небывалых высот. Не только из-за того, что на нас кидает двух арчвайлов и отряд ревенантов. На протяжении всего видеоряда, пока мы говорим об этом уровне, вы могли наблюдать, что поток врагов практически не прекращался. Я потратил просто колоссальное количество патронов и к финалу карты мой патронтаж почти иссяк. Только где-то здесь я заметил главное отличие Плутония от Doom 2 и главную суть этой игры. Плутония не про то как гай прорывается сквозь столпы врагов, наматывая их кишки на кулак, она про то как одолеть всех супостатов максимально эффективно. То есть вы всегда должны оценивать релевантность своих действий. А стоит ли убивать всех из супер шатгана, Хоть он и чертовски крут. А может лучше применить другое вооружение? Да, Плутония крайне на ракеты. Но если вы будете злоупотреблять ее щедростью, то в лучшем случае вы доберетесь до следующего уровня с пустым боезапасом. А в худшем вам придется перепроходить весь уровень сначала. Скотобойня это... Очень ласковый и нежный уровень. Вы потратили все патроны на прошлой карте, и вначале вам восполняют боезапас для Шатгана. Вообще, если не щелкать клювом и научиться уже наконец-то уклоняться от снарядов ревенантов, то до вот этой комнаты можно дойти с полным запасом здоровья. Нифига себе ласковый, скажите вы. А я повторюсь, если не щелкать клювом, то вы без проблем найдете сферу бессмерти и пройдете эту комнату без потерь. И только в конце вы узнаете, что это добрая, ласковая дама, которая подцепила вас в баре и привела к себе домой... в трап! Господи, эта комната... Ох. Ох. Почти 40 минут на прохождение одной комнаты... Как-то раз я говорил, что именно Джон Ромера мастер создания троллирующих ловушек в Дум. Забудьте. Джон Ромеро, маленький школьник, дергающий девочек за косички по сравнению с братьями Касали. Я даже не буду жаловаться на этот сегмент. Он абсолютно честен с игроком. Да, вас ставят в неудобную ситуацию, почти без возможности физического маневра. Но поверьте, вас обеспечивают всем необходимым для прохождения этого сегмента. Господи, какая же это охуенная игра! Уровень натиск после всего этого кажется довольно простым. Ни ловушки в начале, ни арчвайла, ничто не способно остановить меня. Хотя, помните офигенного скрытого арчвайла из первого уровня, который оживлял пулеметчиков? Вот его новая вариация. Не скажу, что смертельно, но как минимум интересно. Нет, нет, только не это. Только не он. Это один из двух уровней Плутонии, которые я ненавижу всем своим, блядь, сердцем и душой. Нас запирают в лабиринте с Арчвайлами. С Арчвайлами, блядь! И мы должны найти выход из этого лабиринта. Скажу сразу, это непросто. Этот уровень еще долго будет сниться в моих ночных кошмарах. Даже такой опасный уровень, который деформировал твою психику на всю оставшуюся жизнь, не может остановить тебя. Ты добыл ускоритель и скоро закроешь врата. С этого момента мы переходим на территорию крайне необычных уровней. Я прохожу уже четвертую игру серии и, поверьте, такого я еще не видел. Уровень скорости. Знаете, у меня нет точных данных, но мне кажется, что в Плутонии ревенантов больше, чем импов. Арчвайлов больше чем баронов ада, а пулеметчиков больше чем всех вместе взятых супостатов из второй части дум. Теперь они будут на каждом углу, они будут стрелять отовсюду, они как тупая примитивная песня в летний сезон, их слышно из каждого окна, проулка и любой другой жопы мира. Лично для меня основная сложность с пулеметчиками заключается в том, что они могут попасть по вам с огромного расстояния. Просто чертовы снайперы, а вот моя меткость была ограничена возможностями автоима, так что я не всегда мог достать их, в последующем это станет более серьезной проблемой. О, рекурсивный арчвайл, Хе! близорукий кибердемон. Может это не самый честный способ прохождения, но зато есть результат. Заткнитесь. Склеп. Должен признать, что плутония становится чуть поласковее ближе к концу. Дефицита с патронами нет, на нас кидают не то, чтобы уж такие прям большие пачки монстров. Все становится довольно спокойно и сладко, относительно предыдущих уровней, конечно. И я даже закончил эту карту с максимальным запасом здоровья. Генезис также идет в копилку простых уровней плутонии. Конечно, может уже я выпрямил руки и способен без серьезных потерь проходить подобные комнаты, либо действительно игра стала проще. Ну что, Сань... Поздравляю, ты допизделся. Легкие, легкие уровни, говорит. Ой, бля. Сумерки это, пожалуй, самый сложный уровень плутонии, не считая секретные. И я в рот ебал их посещать после такого. Помните ту сложную комнату из уровня скотобойни? Так вот, Сумерки это одна большая и крайне сложная комната из этого уровня. У нас мало места для маневров. Для врагов мы открыты и никак не защищены. Нам особо некуда спрятаться. А еще помните, помните любимый прием Плутонии? Пулеметчики и спрятавшийся Арчвайл. Помножьте это на кривой Автоим и охреневшую меткость пулеметчиков. На всем протяжении уровня напряжение не будет спадать. Может игра дальше и становится полегче, но ей не откажешь в изобретательности. На карте Оман геймплей построен на том, что в середине уровня есть дверь, которая открывается с некой периодичностью, и с той стороны ломятся вражины. И вот после того, как мы уничтожим всех супостатов, при бэктрекинге этого места появится арчвайл. И конечно же первым делом он начнет в экстренном порядке всех воскрешать. Гениальный ход, как мне кажется. Ну а еще тут есть эта ебанутая комната, ебанутая во всех хороших смыслах комната. Дальше идет череда довольно простых уровней: соединение, нейросфера, NME. Все это, конечно, интересные уровни, но по большей степени мы уже разобрали с вами все приемы, которые применяются в Плутонии, поэтому я думаю, надо двигаться ближе к концовке игры. Как помните, протонный ускоритель у нас, и все что нам осталось, так это уничтожить демона превратника Как я уже сказал, нас ждут простые уровни, кроме одного. Давайте закончим с вами это видео, как и все другие видео про серию Doom на этом канале, с легким привкусом разочарования. Одиссея шумов – это самый ужасный уровень игры. Чем-то он мне напоминает один из уровней Сэнди Питерсона из Дум 2, ну помните тот который в городе, он там пригород что и назывался, слишком запутанный, слишком усложненный поисками правильных путей, слишком душный уровень. Не знаю, может многим покажется, что я придираюсь к нему, но мне кажется, что он действительно ужасен. И самым большим разочарованием лично для меня стал последний уровень игры, Врата Ада. По сути это переделанная икона греха из Doom 2, только намного, намного легче. Это блин самый простой уровень из игры. Хоть вначале он и дает надежду на то, что это будет прямо таки мясной уровень, натравливая на нас двух арчвайлов. Хотя это всего лишь два арчвайла. Просто два арчвайла. Без пулеметчиков, без ревенантов. Но самый смех это убийство финального босса. Да, вот так вот просто. Может, конечно, и стоило бы показать вам секретные уровни Плутонии, которые все называют самыми сложными официальными картами, но знаете, я пожалуй пас. Лицо привратника распидорасило повсюду. Когда его оборванный труп рушится, перевернутые ворота высасывают осколки последнего прототипа ускорителя, не говоря уже о немногих демонах, совершающих нападение. Все готово. Отвернулся к избиению плохих ребят, а не живых. Не забудьте сказать своим внукам положить ракетницу в ваш гроб. Если вы отправитесь в ад, когда умрете, вам понадобится заключительная уборка. Что же, это была Плутония, пожалуй, лучшая часть среди классических Дум. Она сложная, быстрая и крайне справедливая. Я получил огромнейшее удовольствие от ее прохождения. Она дала мне тот давно забытый челлендж. И действительно это было просто потрясающее ощущение. Я немножко выпрямил свои руки до нужного состояния. И думаю следующие игры из нашей серии Первая Святая Троица Шутеров дадутся мне полегче. Ну а на сегодня это все. Не забудьте подписаться от канала, поставить дизлайк этому видео и написать гневный комментарий. Всем пока.